А ты говоришь, здесь пыли нету. Здесь облако пыли стоит. Ну, это последнее было пыльное в этой комнате. Сейчас будем всю пыль отсюда выгребать. Да, стараться выгребать. Время 10 утра. Санча сделал... Новые, новые дырки. Да. не дырки, дырки пофиг А это отверстие. Не сквозное плечо. А, а, здесь не здесь надо. Провод просто будет выходить, здесь не надо. Фу, тут дышать нечем. Фу. Я знаю, я сам шок. А мы еще когда-то были вон проткну нижнюю группу розеток. И видишь, у нас теперь к ней провода нет. Нам сейчас придется, наверное, я вот так вот вниз пущу. Короче, пофигу, что они заколхозим сейчас. Давай, я за хожу, тут у нас дырочки. Нет, я потом топориком аккуратненько там один провод пустить, От ерунда, все. Она <с> такая, <да> там. Такая пустотная она, стена у нас показывает. Бедные соседи, там вот как раз с этой стороны а двое вот маленьких детей. Надо пойти посмотреть, коляски нет, ну, чтобы их не было дома. Ну, времени уже все равно много, так что. Позакон с 8 можно, мы с 10 начинаем, чтобы люди выспались. Ну класс, тоже коронку новую, быстро все продолбил. Угу. Все. Вроде все дырки. Сейчас, давай, выключай камеру, пойдешь смотреть, все, Лена. В общем, сделали мы штробы все эти, почистили дырочки. Отверстия. Отверстия. Тут продолбили все до конца в ванную выглядит, конечно, вообще ну да ладно Саша, оказывается, у нас забыл продолбить стены для радиатора, поэтому пришлось опять включать болгарки называется, да? вот и на улице уже начинает темнеть время 4 часа сегодня первый снег и повесим какую-нибудь лампочку, да, одну. Приведем быстренько, если получится. И начинаем убираться в этой комнате. Вот эту всю пыль собирать. Всем привет! Всем привет. Сегодня у нас суббота, 14 ноября. Сегодня мы с отцом ну, как мы с отцом, папа мой. <смех> От меня тут -то только дай подойди нафиг не мешай было. Сварили отопление, наконец-то. Все, ну, пока еще не закрепили на стенах, нужно еще клипсы купить для фиксации труб на стенах. В общем, сварили отопление, проложили две трубы тут. Пойдем сюда. Тут все отодвинуто, тут еще ничего не куда. Х какой-то там раскрылся. Да, я укажу какой-то X. Сварили тоже две трубы, подача, обратка. Подача новая, новая, обратка все трубы. Тут теперь идут по стенам, уходят в стяжечку, в стяжке потом все это поднимается наверх в стене, в слой штукатурки попали, уложились. Тут тоже самое. В итоге вот это все замажется, подмажется и будет только Угловой кран, который выходит на радиатор, мы его тоже зашкурим, покрасим в цвет радиатора. Радиатор был беленький, самый обыкновенный, самый дешевый. В общем, все элементарно просто. Берете шлиф шлифмашинку, либо наждачку, либо брусок с наждачной бумагой, что угодно, все что есть. Снимаете весь грянец с белого радиатора, но не до самого металла. Мы снимали, ну просто глянь, сняли, матовый ради, белый радиатор у нас остался обезжириваете, обеспыливаете, отмываете, напидорашиваете его, чтобы все было стерильнее, как в аптеке. Затем покрываете на 3 на 4 слоя краской, которая вам нравится, и на 3 на 4 слоя лаком, который вам нравится. Мы выбрали серую краску специальную для радиаторов в баллончиках и матовый лак, простой самый акриловый матовый лак. Я на 3 слоя краски, на 3 слоя лаком проходил, в общем, ну он же грязненький, пыльненький, да, вот так вот все баллончиком продул, прокрасил. В принципе, выглядит это неплохо. Посмотрим, как будет себя в эксплуатации вести. Не облезет ли от температуры. Ну, в принципе, краска термостойкая была написана для чугунных радиаторов. Я думаю, тут будет она нормально держаться. От одного баллона краски и пол баллона лака на 7 секций у нас ушло по деньгам. Баллончик краски рублей 200-250. И баллончик лака тоже рублей 150-200. То есть, примерно в 500 рублей уложились. Произошел небольшой... Да, у нас опять облако пыли стоит. Да это не пыль, это дым от того, чтобы Ну, дым. Да, тут вот все трубы сварили, спаяли. Уже проверили получается. трубы. Да. трубы. Чего можно белые пластиковые трубы с серыми соединялками варить? Или нельзя? Кто-нибудь, да. да. Пусть да, напишет. Скажите нам удовлетворение. Мы дураки. В общем... Как видите, в немного разобранном состоянии сейчас все находится, потому что когда вот эту американку в сам радиатор вкручивал я, я паст эту, э, не пасту, а нить сантехническую смотал, либо что-то как-то в общем не так, и потекли сами американки э, из радиаторов. Завтра выкрутим все, возьмем старый добрый лен, пасту сантехническую, намотаем, намажем все это, вернем по-человечески, и все будет работать. Самое главное, когда вы покупаете, они... Покажи... Это вот сам угловой кран, и в него вот так вот они вставляют проволочку и делают колечко из этой проволочки, ну там магнитик вешают. И когда всякие умники подходят, и вза... ну тут вот проволочка, да, представили в магазине, и всякие умники вот этот кран туда-сюда крутят. Он же полуоборотник, у него же вот эта штучка, которая там внутри выезжает, она получается в проволоку вот так упирается, и проволока на ней прорезает канавку. То есть, когда будете покупать краны, вовнутрь вот отсюда заглядываете, наполовину открываете его и смотрите, чтобы вот этот клапан был вот без такой канавки вот от этой проволочки. Это в Леруа есть такой прикол, в общем, надо вышить, там, смотреть немного, а так, ништяк, за 200 рублей нормальные краны. Где ты увидел эту историю, что оттуда начинает течь? В отзывах в Леруа. Там чувак купил 20 штук этих кранов, потом решил что-то раскрутить, посмотреть. У него 5 штук целые были, а все остальные 15 потекли, тонкой струйкой писались. Вот он начал разбираться, из-за чего так оказалось, эта проволочка канавку оставляет внутри крана. Ну вот так вот. Ну, нам, в принципе, это не страшно. Здесь они только на экстренный случай. Мы, как вы видите, ставили полуоборотные краны, мы не стали ставить э -э винтовой регулятор которые регулируют подачу воды. То есть эти краны они просто открывают, либо закрывают подачу воды в сам радиатор. Ими нельзя, например, наполовину убавить этот радиатор. Почему? Потому что мы этим никогда в жизни не пользуемся. Мы прожили две зимы на старой северной квартире, ни разу мы не пользовались этими кранами. Мы либо их полностью закрываем, либо мы их полностью открываем, трубы сами радиаторы. То есть, если, допустим, Ксюша в кухне жарко, она там готовит, а мне здесь холодно, он здесь жарит, как полагается, а в кухне она его просто закрывает. И вот что она будет сидеть, крутить вот этот вот клапан регулировочный 5 минут, что она полуоборотником открыла, закрыла за 2 секунды. Ну, как бы, разница очевидна. Для нас так удобнее. Вообще, по-хорошему, на подачу нужно ставить не полуоборотник, а пулировочный клапан не знаю какая штука называется в общем который долго-долго крутится и там пережимаешь штоком и отжимает она а обратку можно было вот. Вот, ну, в общем <смех> это вся проделанная работа за последние три дня вы три дня не снимали но у нас это будет видео не видно а, следующие этапы работы будем показывать на сегодня у нас все или ты что-то еще будешь делать да сейчас за Пеним. <смех> <смех> трубы, в общем, я думал, вот в эту вот проломку уложить. Что-то потом подумал, нафиг надо, можно же пенный просто задуть, потом положить подложку, положить ламинат и будет О, Наверное, не знаю. Посмотрим. И как раз трубы в пени, они будут расширяться, ну, на линейное расширение им будет место. О, пен материал неплотный. В общем, посмотрим. Тут они вообще до нас были забетонированы, в бетон все нормально было. Ну, подумаешь. <смех> там... Даже не в бетон, там, а в песок один. <смех> Цементный песчаный да. В общем, все. Так, всем привет, друзья. Вчера мы успели сделать всю разводку полипропиленовых труб. Отопление, водоснабжение, подключили все радиаторы. Так, давайте покажем, что у нас тут вообще происходит. Наше чудо, колонка и котел все в одном. В общем, что у нас тут происходит? Это у нас подача холодной воды на колонку. Выход э, отопления, вход отопления и выход горячей воды. Все трубы взяли трехчетвертные на воду, на подачу холодной воды и на выход горячей воды. На отопление полдюймовые трубы. Все трубы будут прятаны в слой стяжки, в слой штукатурки здесь. И будут выходить такими вот маленькими угловыми кранами в сторону радиатора. Как видите, краны у нас сейчас не в цвет радиатора. Будем их красить, потом покажем как. Вот, э, все трубы будут утоплены, спрятаны, заштукатурены, замазаны, подклеены, будет выглядеть замечательно. Потом, э, водоснабжение у нас трехчетвертными трубами. В общем, долго думал, что сделать тройниковую систему разводки воды или э, коллекторную. Коллекторная – это когда висит коллектор на выходе, и от него отводы труб на все потребители, на умывальник, на раковину, на посудобойку и так далее. А тройниковая, когда выходит одна труба, идет и от нее тройниками отводятся на все потребители уже другие трубы. Обычно тройниковую систему разводки делают одной трубой, ну одного диаметра, в смысле, допустим, вышла она полдюймовая, пошла и полдюймовыми отводами отводятся к потребителям. У нас было сделано именно так, напора воды вообще не было. Мы, наверное, показывали, или не показывали, я не знаю. В общем, когда открываешь Горячую воду, она условно била в начало раковины, а холодную вода била в конец раковины. То есть очень большой перепад давления был. Мы винили во всем всю вот эту вот разводку, думали, что это где-то трубы неправильно сварены, где-то их может пережали, может они где-то уже засорились, подбились грязью, потому что очистных сооружений вообще ничего не было. Здесь только стоял грязевик, ну сколько он, 100 микрон, наверное, то есть он даже песок не задерживал в себе. Вот эту вот штучку, когда откручиваешь, здесь просто... Я не знаю, здесь как, как будто с речки вот так вот зачерпнули, илс одна, и они сюда накрутили. В общем, что мы сделали? Трехчетвертная труба идет основной. Пойдем покажем. Не, пойдем в туалет покажем. Так, здесь более наглядно можно посмотреть, что мы сделали. Основная труба у нас идет трехчетвертная. Но здесь пока не смотрите, здесь будет обрезаться, переделываться Это пока временный вариант. Основная труба трехчетвертная, горячая вода, холодная вода. А в нее уже вставляется тройник и полдюймовой трубой отводится на потребитель. Также и здесь вставляется в трехчетвертную трубу тройник с переходом на полдюйма. И отвод на потребитель уже идет через полдюймовую трубу. Чем мы этим добились? Таким образом мы сделали ту же коллекторную разводку воды, но в виде тройниковой. В общем, у нас основная буферная труба получается большего диаметра, а отводы меньшего. Соответственно, давление в этой трубе всегда статичное, ну, должно быть по, по логике, а на отводах оно всегда меньше. Из-за этого, когда мы открываем, допустим, смеситель в ванной, то жена может открыть смеситель на кухне, и вас не ошпарят кипятком. То есть, перепада давления такого сильного не будет. Вот. Вроде у нас это получилось. Не знаю, как будет, когда мы поставим новые краны, но на старых кранах пока работает так, как задумано. Сейчас перепады между холодной и горячей воды уже нет, то есть да, напор одинаковый, что у холодной, что у горячей. Сейчас из-за того, что смесители такие двух... Э, раш, раш, как это называется? Барашковые. Да, вот точно. У нас э, проблема с регулировкой горячей воды. Мы пока как... Э, Исправили ситуацию, мы здесь выставили там, ну, условно, 38-40 градусов, комфортная температура, и мы пользуемся только горячей водой, то есть у нас горячая вода всегда одной температуры. Также мы поставили наш чудо-фильтр BB10, такая вот махина здоровенная у нас тут появилась, это ключ, чтобы его снимать, менять фильтрующий элемент. Здесь у него есть кнопка сброса воздуха, то есть когда систему опрессовываешь, чтобы весь воздух через верх у него вышел сделали вот единственное что сделали немного неправильно мы не поставили краны на него, то есть не, ну, его нельзя перекрыть с двух сторон допустим и демонтировать чтобы его снять, ну, здесь стоит американка соединения нужно закрывать центральный кран и уже потом его снимать и получается Чуть-чуть воды потечет Ну, как бы ерунда, его снимать я процентов не буду И ну, в дальнейшем надо будет Там что-нибудь придумаем, приколпозим, полипропилен варить несложно Здесь у нас получается Три четверти Американка Три четверти, а вот здесь вот Вертыш, покажи, сверху видно? То есть вот эта вот узкая гайка Это переход С дюйма на три четверти Папа-мама внутри, соответственно Там то же самое у нас как вообще вода в этой квартире теперь организована? Из стояка холодная вода поступает в фильтр. От фильтра она через тройник идет направо в сторону котла. Это подача на котел для дальнейшего вывода из него горячей воды. Ну и налево, соответственно, она идет в санузел, как холодная вода на все. То есть у нас вся вода и горячая, и холодная проходит через этот фильтр. Ну, это фильтр грубой очистки. Внутри стоит картридж 5-10 микрон то есть он двойной у него внутри меньше зерна снаружи больше зерна в общем песок и вот ну, такой крупночастичный мусор он должен улавливать чтобы в дальнейшем не забивать наши краны. сейчас буду клипсы крепить чтобы все трубы не висели не болтыхают так туалетной бумага не были подпёрты поставим все клипсы вчера уже вечером мы стали соседям мешать долбить корпоратором здесь стены Сейчас все зафиксирую, все раскрепим. Сразу сделали вывод на эту сторону под мойку, потому что у нас мойка будет здесь стоять. Соответственно, пока что двухметровыми шлангами соединились, одновременно с старым смесителем в туалете. Пойдемте покажу самое главное, гордость, радость этой квартиры. Это кран, кран Нептун, аналог Бугатти, как они сами заявляют на своем сайте. В общем, это электромеханический клапан с тремя выводами. Получается открыть, закрыть и земля. Здесь будет вешаться где-то вот в туалете модуль управления. Что он умеет? Это система защиты от протечек. К нему подключается модуль управления, вернее, он подключается к модулю и подключаются датчики протечки. Кладутся в зону наибольшей уязвимости, то есть где-то под унитазом, под раковиной, под мойкой, под котел. И если на датчике два контакта замыкают водичкой, то есть ну, у вас где-то утечка воды произошла, датчики, э, датчик зам замкнул. Этот кран получает сигнал и перекрывается. То есть вся э, вода в квартире у нас получается закрыта. Также здесь вот есть кнопка, и его можно вручную повернуть и отвернуть. Этот кран э, два раза в неделю ночью сам открывается-закрывается, производит один цикл, для чего? Чтобы э, сам механизм не окислялся, то есть он проворачивается. Силы э, вот этого механизма хватает, чтобы перекусить карандаш. То есть там чуваки на видео прям вставляли в него карандаш, подключали, лежали кнопку на пульсе, чтобы он закрылся, и кран этот карандаш перекусывал, так да? что любой засор, я думаю, там если пещинка какая-то подобьется, он все равно все перекроет. Очень мощная штука. Также собрали все на американках с переходом с трех четвертей. А, у меня кран тоже трехчетвертной, в общем, ну, американки простые, дальше пошла труба. Вот так вот. А до этого здесь стоял только вот этот грязевик, который за 7 лет никто ни разу не раскручивал, не чистил, не мыл. Там он наполовину, во-первых, был сам забит этот грязевик ржавчиной, то есть уже пропускная система всей этой трубы была меньше. Плюс еще за ним идет заужение на счетчик. Очень узкое место в этой системе. Вот оно единственное узкое у нас осталось. Вот. Сейчас у нас вроде более-менее все по-человечески. Все, идем дальше. Делать электрику. Да, сейчас будем проводить провода в комнате. Уже все штробы подготовлены, подрозетники подготовлены. Вчера купил распредкоробки, провода уже давным-давно купил. Сейчас будем все укладывать вечером. Возьмем миксер, чтобы замесить штукатурочку. Будем подмазывать штробы, а потом уже шпаклевать. Так что первым делом будем делать комнату. Все, придем, приступаем Пойдем к работе. Приступаем.